сферу влияет э, Венера в близнецах на каждого из вас. Приветствую вас, Овны! Сегодня будем с вами смотреть, что будет происходить в период с 9 мая по 1 июня. Именно в это время Венера будет двигаться по родственному для вас знаку Зодиака Близнецы. Ну. Как себя ведут близнецы? Ну, во-первых, для вас это третий дом. Третий дом связан с короткими поездками, с контактами, с короткими путешествиями, с какими-то обучениями, типа тренинги короткие. Также он связан с автомобильным транспортом. Ну и для вас он интересен тем, что, может быть, кто-то захочет повысить свою квалификацию, пойти куда-то поучиться, то вполне имеет возможность там встретить человека, который может заинтересовать его. Ну и вообще в этот период очень хорошо знакомиться, основываясь на каких-либо общих интересах, увлечениях. Обязательно ходите на какие-то мероприятия, тренинги, и у вас будет шанс познакомиться. Ну, для тех, для кого это актуально. Также в это время глубина чувств не является сильной стороной отношений, важны разнообразия, свежесть впечатлений. Ну, для вас это как раз будет интересный период для того, чтобы как можно больше расширить круг своего общения. Хорошо, давайте теперь будем двигаться дальше по аспектам. 11 числа произойдет новолуние в вашем втором символическом доме, который отвечает за денежки. Значит, постарайтесь не делать никаких крупных вложений до 11 мая, а после 11 мая можно что-либо начинать и планировать. Ну, вернее, вы уже спланировали, можете начинать действовать. Также обратите внимание на период 14 -е апреля в это время Юпитер зайдет в ваш 12 дом зайдет он сюда на два с половиной месяца до 28 июля пройдет 3 градуса затем снова вернется в Адалей, побудет там какое-то время и снова войдет уже в Рыбы и будет находиться там достаточно длительное время 12 дом связан с тайными с какими-то скрытыми процессами с эзотерикой психологии с благотворительностью можно смело утверждать что многих из вас он откликнется желанием кому-то помочь оказать какую-то благотворительную помощь а может быть вы решите себя посвятить некой благотворительности а может быть кто-то начнет ну, углубляться в изучение каких-то психологических процессов и законов. Кто-то, возможно, начнет обучение в этой области. Будет интересно. Для близнецов, извините, для овнов также будет еще интересен период с 16 мая. Здесь произойдет. Движение по третьим и одиннадцатым домам. Третий дом будет аспектироваться домом дружбы и домом больших коллективов. Между Венерой и Сатурном будет благоприятный аспект, который считается тригоном. И можно говорить о благоприятном взаимодействии, о каких-то благоприятных поездках, о возможных приобретениях движущих средств, которыми, которыми вы будете довольны. Можете рассчитывать на помощь своего дружеского окружения, на помощь на коллектива, в котором вы работаете. Также это еще возможно какие-то оформления юридических документов, какие-то благоприятные соглашения, которыми вы будете очень довольны. Обязательно используйте этот период, если что-то себе планируете важное. С 23 мая. Давайте наберем Сатурн станет ретроградным Он находится в вашем доме дружбы И для вас Немножечко, знаете, как-то остановится Притормозится тема Замедлится тема, связанная с друзьями Во-первых, в коллективах станет сложнее Взаимодействовать больше Будет каких-то препятствий Будет тяжелее донести свои мысли Донести свои идеи и не все друзья будут понимать ваши действия. Кто-то может вас в чем-то ну, не поддерживать. Ну, в общем-то, какие-то сложности могут быть вплоть до 11 октября, пока он снова не станет прямым. <coughs> И с 25 по 30 мая Венера будет образовывать еще такой интересный аспект. Грациозный, который дает вам, такой, знаете, даст вам талант быть оригинальными, красноречивыми, умелыми в любых договоренностях. Это, кстати, особенно благоприятный аспект для тех, кто связан с продажами. Продажами, поездками очень легко будет все удаваться, что-то продать, купить. Ну, купить это не так сложно, вот продать значительно сложнее. Может быть, те, кто занят в творческой деятельности, например, работает сам на себя, зарабатывает через интернет, поскольку здесь аспектируется еще и Нептун, то я бы сказала так, что возможно даже знакомство, знакомства в дороге, в пути, в каких-то коротких поездок, поездках, но эти знакомства вы не будете афишировать. Еще, возможно, кто-то к вам будет приезжать в гости, судя по еще одному интересному аспекту который образуется с 20 по 30 мая будет затрагивать 4-12 дом Марс, между Марсом будет и Нептуном и может говорить о том, что ваша Какая-то тайная активность будет проходить в сфере вашего дома, в стенах вашего дома. Там, в общем, ждите гостей, тайных гостей. И, знаете, будет наблюдаться некоторая ваша такая, ну, как-то увлеченность чем-то. которая, к сожалению, потом со временем пройдет, но зато какое-то определенное время она вас порадует. Хорошо. Еще на что следует обратить внимание: если вы планируете что-то делать в стенах своего дома, можете рассчитывать на помощь со стороны, на благотворительность. Кто-то вам будет помогать. И обратите внимание на то, что 30 мая Меркурий станет ретроградным, поскольку он отвечает за вашу сферу, связанную с короткими контактами, поездками, путешествиями, то здесь могут произойти откат к каким-то прошлым делам, связанных со старыми проектами, с реализацией старых проектов, какие-то договора нужно будет доработать, может быть, что-то нужно будет допродать, доучить, пересдать, в общем-то... Более подробно мы будем смотреть уже в следующих прогнозах. А на сегодня с астрологией мы закончили. И теперь посмотрим, что нам подскажет Таро. Таро нам подскажет более подробно, что будет происходить в сферах в основных сферах вашей жизни. Ну, первый вопрос. Как будут воспринимать окружающие представители знака Зодиака Овен в период с 9 мая по 1 июня? Как будут воспринимать окружающие? Паш Пентакли. Как человека, который делает что-то новое, обучается чему-то новому, работает с бумагами. В общем-то, человек занятой, деловой, ну и молодой в этом деле. Малоопытный, скажем так. Хорошо, что будет происходить в ваших финансах? В вашей финансовой сфере. Паш, еще один Паш, Паш Кубков. Вы знаете, здесь, возможно, какие-то новые предложения, новые возможности, но они небольшие. Это что-то такое небольшое, приятное. Оно радует, но не несет каких-то грандиозных перемен. Ну, достаточно такие короткие, приятные события. Ну, я уточнила. Здесь могут быть, знаете, ситуации, связанные с помощью ближнему. Может быть, знаете, еще что? Что здесь? или те, кто занят, наверное, здесь знаете, как-то психология подключается, может быть, сфера с творчеством тоже может быть связана, вот как-то творческая реализация. Но само по себе это сочетание, оно по деньгам как-то ничего хорошего не дает. Луна и десятка мечей. Оно скорее всего, скорее всего, несет какие-то перемены, просветление, освобождение от чего-то. Просвет... То есть, понимание того, что должно происходить дальше. Что нужно делать дальше? Еще может указывать на какие-то небольшие проблемы по здоровью. Да. Из-за чего будет просто сложно заниматься привычной деятельностью. Еще тут есть указание на то, что может быть помощь от э, семьи, от тех людей, которые как-то близки к вам. Вот по папе и по влюбленным. То есть помощь, помощь от партнера. Может быть, кто-то будет вам помогать или это ваш супруг, например. Хорошо. Что ждать представители знака Зодиака Овен, а может быть еще социальная помощь, социальных источников? Что будет происходить в карьере и в работе у Овнов? Что будет происходить в карьере в работе у Овнов? Семерка жезлов, здесь идет активная позиция, нужно что-то завоевывать, отвоевывать, в общем-то действовать очень быстро. Действовать очень быстро, побеждать всех соперников. Потому что я вижу, что вы очень переживаете за то место, где вы находитесь. Вы ищете различные варианты. Приходится прибегать к различным ухищрениям для того, чтобы что-то заработать. Для того, чтобы вывести себя, свое положение на должный уровень. Ну и здесь, знаете, как-то нету скорости. Все карты, которые попадали, они говорят о том, что... Не скорости, а нету, вы знаете, какой-то четкой ясности, как-то так вот перекатывается плавно из одного состояния в другое, множество тайн, необходимости их решить, необходимость подчиниться чему-то, ну вообще вот это сочетание, оно по итогу говорит о том, что то, что вам положено, то вы и будете получать. То, то, то, на что вы рассчитываете. Пока никаких резких перемен я не вижу. Такое впечатление, что иногда вас просто будут напрягать. Быть быстрее, чем вы есть на самом деле. Хорошо. А давайте спросим, что ожидает представители знака Зодиака Овен по здоровью. По здоровью. Семерочка Пентакли. Ну, это ожидание... Того, что что-то должно произойти в общем-то карта неплохая может быть небольшой ну, нет не вижу тут особых проблем Ни помогание не вижу скорее всего что-то такое вялотекущие обратите внимание на парные органы здесь возможно хроника но она пока не дает о себе знать хорошо что ждать представители знака Зодиака Овен, которые находятся давно в паре, в отношениях, в крепких, в крепких, долгих отношениях. Десяточка мечей. Да, здесь у вас какие-то перемены. Что то может быть, действительно кто-то приболеет? Так, так, так, так. Угу. Дьявол. Пятерка жезлов. Восемь жезлов. И шестерка жезлов значит тут ситуация выглядит таким образом <къем> все я поняла значит здесь ситуация выглядит так во-первых произойдут перемены связанные с некой зависимостью необходимостью справиться с этой зависимостью здесь будет скорость страсть искушение по дьяволу и по восьмерке жезлов это как раз идет и скорость, и страсть, и искушение. Затем постепенно произойдут перемены. То есть это не будет длиться вечно. Произойдут некие перемены, которые, ну, скорее всего, с вашей подачи будут продиктованы необходимостью перевести эти отношения на какой-то другой, более официальный уровень. То Что-то будет приведено к порядку будете призывать что-то привести к порядку или кого-то будете призывать к порядку и вы выйдете победителем в этой ситуации. Король мечей указывает на то, что у кого есть воздушный такой король, близнецы, водолей или весы, то у вас получится договориться с этим человеком. Ну, также это может быть еще какое-то обращение в юридическую инстанцию, оформление каких-то необходимых документов, купли-продажи в том числе. Да, кстати, может быть еще покупка чего-то. Покупка. Очень, очень сильно хотите что-то приобрести. Может, и Если будете действовать быстро, то у вас получится. Так, что ожидает... В любви представители знака Стиата Овен. Что ждает вас в любви? Любовь, любовь, любовь. Для овнов. Для девочек. Король Пентаклей. Мужчина, который при деньгах, при положении, при связях может относиться к земной стихии. Телец, козерог или дева. Также указание на то, что ваши взаимоотношения могут нести, знаете, такой какой-то материальный характер, то есть вас могут скреплять общие материальные дела может быть вместе работать будете вместе что-то будете делать да, здесь возможны новые начинания с этим человеком предложения и, ну, я не вижу здесь предложения там, руки и сердца Но даже здесь пока идет указание на то, что может скрывать эти взаимоотношения, пока ну, вы можете их скрывать, не афишировать по жрицам у нас здесь есть некая тайна возможные совместные увлечения чем-то общим знаете как заработок а может быть этот человек вам просто помогает материально но это если говорить о девочках хорошо давайте зададим вопрос а что ожидает мужчин овнов в любви ну, все выпало так что ждать мужчин овну в любовных делах в ближайшее время. Тройка мечей. Ну, это разочарование. Что-то у мужчин как-то не очень не складывается. Что-то не складывается. Да, разочарование в любви в результате обмана. Вот так вот. В результате обманок бы быстро сгорите быстро сгорите быстро сгорите что сами по себе это разочарование в любви карты показывают а вот 7 мечей 7 жезлов солнца говорят о том что в результате какого-то обмана может быть не победите в конкурентной борьбе с кем-то ну, не, не получится не получится что-то у вас по солнышку соединиться хорошо давайте основной совет Спросим для овнов на период с 9 мая по 1 июня. Главный совет для представителей знака зодиака овен. 8 жезлов. Смотрите, здесь карта развилки. Ищите варианты, ищите различные способы. Будьте активны, действуйте, будьте быстрыми. Не сидите на месте, не ждите. И тогда, и тогда. Ну, Какие-то ваши тут зависимости, связанные с... Значит, по дьяволу, с карьерой, с э, какими-то высокими амбициями, с деньгами, с, э, с семьей, с родом, с бизнесом. Они осуществятся. Главное быть быстрыми. Еще, может быть, запомните цифру 8. Может быть, она тоже как-то у вас проиграется. 8 дней, например, 8 число. Так. Ну что ж. Надеюсь, что мой прогноз, мои прогнозы были для вас интересны, полезны. Поддерживайте меня своими лайками, пишите комментарии, если у вас есть что сказать. И до встречи в следующих периодах.